Хватает, если учитывать, что совсем скоро сильно решить игры в Сочи. Если ошибаюсь, как через 10 дней уже им открываться внутренних да, Ну что, закончился наш вот, первый забег. Мы смотрим на зрителей. зрителей и суть очень много. Совсем скоро также ждут еще и э -э эстрадные номера. Ну, многие наверняка осведомлены, что сегодня главный эстрадный гость, ну и, собственно говоря, вот сейчас уже приглашаются на сцену, ну или, как же говорят, ищутся на чехотахстинности. Сергей Гуцков Елена Терекова, НДВ, Ярославль, Москва. В Сумахаскане инспектор Дублоев Андрей Светков спросил на камеру вечером, не одну жизнь сегодня принимает поздравление. Именно он. Я там прибыл на место взрыва, приехал в центре города, я оказал помощь пострадавшим, а также сделал все, чтобы в аудиторию покинули прохожие. Не зря через несколько минут у нас вторая бомба, а сам там получил ранение. Это еще не спустя сутки, после фактически второго рождения, настоящий день рождения инспектора сегодня, нормально, наверное, перестал. Сегодня инспектор ДПС принимает поздравления от командира. Андрея Ситков отмечает 28 день рождения. Возможно, то самое рождение, которое произошло второй раз жизни. Капитан Андрей Ситков поступить иначе не мог. Он действовал так, как должен действовать в подобной ситуации каждый полицейский. что, говорится, то, что положено. В такой на месте двух взрывов инспектор ДПС оказался по стечению обстоятельств. Полицейский вспоминает, что успел проехать перекресток, когда услышал громкий хлопок. Работала первая бомба, которую преступники установили у обочины дороги. Чехов развернулся уже на автомобиле и направился на место происшествия вместе с подоспевшими коллегами, начал оказывать раненым помощь и отгонять зевак на безопасное расстояние. Я тоже уже развернулся в другую сторону, хотел отойти от этого места. Когда три сделал и произошел второй взрыв. И не понимал, как он там контузил из-за сором осколками там. 90%. Это место второго взрыва. Как видно, от магазина, где еще недавно торговали алкогольной продукцией, практически ничего не осталось. Здание также частично пострадали. Именно здесь собралось большое количество взрывателей. Если бы не сотрудники полиции, жест взрыва могло быть намного больше. Один человек погиб, еще десятки получили ранения. Несколько полицейских, в том числе цветков были контужены и ранены осколками. По версии вторая бомба сработала в тот момент, когда на месте уже работали сотрудники полиции, очевидцы. Понимаете, что благодаря умелым действиям Ситкова были спасены жизни многих людей. Не взрывалась бомба во времен Второй мировой войны. Информационная. Газета Димтра сказала загадку Мюллера. До сих пор много ученые полагали, что начальник тайны государственной полиции Третьего Рейха не погиб в 45-м, а лежал в Америку. из архивных документов стало ясно, что один из главных нацистских преступников Шоги Шапо построился все это время рядом со своими жертвами в рейском кладбище в Берлине, господин Гельберсай передает. Говоришь, что когда уже снявшись 17 в 17 с весны, Леонид Броневой увидел фотографию настоящего Генриха Мюллера, а все признался, что вряд ли бы стал играть человека с такими внешними данными. А ведь внешность вполне соответствовала и характеру. Знаменитого шефа тайной полиции и третий ненавидели всех, как все, за тем охотничеством уверенностью, так и своими. Одного из главных нацистских преступников считали столь же жестоким, сколь без полицейским, не убежденным арестом, а приспособленцем и карьеристом, шедшим по головам. И в этом образ, созданный бронежем, идеально сходится с реальностью, чем признавались как 5 этажах России и группах СНОР и СССР. К полицию Юлия умудрился возглавить, даже не будучи членом МНДАП. Зато в организации колокола, идя в ногу со временем, принял самое деятельное участие. Миллионы убийств, евреев, несомненно, и на его совести. И тем поразительнее, сенсационная новость, о которой сегодня спустя почти 70 лет сообщают немецкие историки. Генлик Мюллер после войны, пропавшей без вести, как выясняется, и только что в пунктах активных документов был в 45-м захоронен буквально в бок со своими жертвами на еврейском погосте в Берлине. Воронен в 1945 году в общей могиле на еврейском кладбище в центре Берлина. Ред активных документов подтверждает это. В августе 1945-го труп был найден похоронной командой во временном захоронении, недалеко от бывшего министерства Люфтвация. Идентификация тела не оставила никаких сомнений. В левом нагрудном кармане его генеральной униформы находилось служебное удостоверение с фотографией. Центр Легатом и опубликовал новый рейтинг стран по уровню проследания. Благополучие государства считали социальным институтом многих факторов, в том числе и мнение остальных граждан. Россия в этом году улучшила свои показатели подробнее в рейтинге игр для фактора. Чтобы составить рейтинг стран мира по уровню процветания, специалисты Британского Лига в института учитывают 89 показателей. и разделили на несколько больших блоков, например, уровень экономики, безопасности, развитие предпринимательства. Некоторые оценки давали сами граждане во время опросов, например, легко ли сделать карьеру в их стране и вообще доверяют ли они друг другу. В итоге первое место, как и в прошлом году, заняла Норвегия. Первую тройку поднялись Швейцария и Канада. На 11 месте США, плюс одна позиция за год. Россия прошла на 5 ступеней вверх, и теперь 61-я. В компании и Вьетнамом. Плюсы нам ставят образование и здравоохранение. В минусы неэффективность госуправления и такой показатель, как уровень личной свободы. На последнем в 142 месте, Чад. Центробанк начал кампанию по оздоровлению российского финансового рынка. Регулятор с начала месяца ограничил ставки по вкладам сразу в пяти банках. Об этом сообщил зампред, Михаил Сухов не уточнит, в каких именно банках ввели ограничения. Но известно, что доступность по рублевым депозитам у них теперь не привык. Я да, я я что я что не стороне окажетесь вы. В чем В частности, решились банки Пушкина и Первый Экспресс. Сотрудничество с Россией и сланцевый газ могут решить энергетические проблемы Европы. Кстати, глава итальянской Энни Паула Скорони публикует сегодня Financial Times. Скорони отмечает... Плантовая революция в США привела к тому, что электроэнергия там вдвое дешевле, и тамошние компании получают огромное конкурентное преимущество. При этом обыль американцам нужен меньше, и он идет в Европу, а это сводит на них борьбу старого света за зеленую энергию. За три года потребление экологически чистого газа уменьшилось на 25%, а угля выросло на 10% не предлагает два выхода. Самим добывать плантовый газ и укреплять отношения с традиционными посетчиками голубого топлива. Прежде всего россии, которая так составляет четверть европейского газа. Иначе, как эмоционально пишет Короний. Владимир Черчи сказал, что власть развращает абсолютно, власть развращает абсолютно. И чем больше у него власти, тем больше ему сносят руки. Но после полудня наметил тайсков. Барри Брендс поднялся выше старики с половиной долларов, вдали улетеют и из 97. Доллар на межбанке 32 рубля 4 копейки, евро 43 рубля 90 копеек. Это были деловые новости от Игорья Полетаева. В Нижнем мизин новгороде разгорается скандал со строительством социального жилья. Экологи обнаружили, что один из микрорайонов строит на территории, запрещенную нефтепродуктами. По их оценкам, предельно допустимая норма превышена в 10-ти раз. И они настаивают на срочной рекультивации земель. Но в, в квартире отказывается не спеша. Ситуация разбиралась в Виталии Калубе. В районе Бурнаковки купит работа, строители возводят очередную многоэтажку, социально значимый проект, доступное жилье, ипотечные программы, недорого и уютно. Первый дом в августе этого года открывались с помпой. Красная лента, подвластное начальство, новостные репортажи. Но как только счастливые обладатели квартир расставили мебель и повесили шторы, пришел с проверкой Рост-Природнадзор. Управление Разных глубин, там от полуметра до метра, они показали превышение ПДК по, по нефтепродуктам от 5 до 40 раз. Состояние почвы в узнаковской низине исследует уже 20 лет. В 30-е годы здесь боролись с малярийными комарами, закачивая болото отходы нефтепродуктов. В 90-е земли обнаружили 15 компонентов полицеплических углеводородов первого класса опасности и превышение допустимого уровня концентрации бензопилена в тысяч раз. В ходе последней проверки нашли сынок и мышьяк, портут и свинец. Почва по заключению экспертов Росприроднадзора буквально над элементами таблицы Менделеева. Но это в глубине, а на второй площадке появился толстый слой песка. В зависимости от рельефа, его насыпали на приборках 4 метра, в низинах по 10. Позиция застройщика железобетонна. Никакой угрозы здоровья новосилов нет, и все это наверняка в конкурентов. По данных, что эта территория не свободна для строительства, мы таких данных не видели и не знаем. В свое время на этой территории располагался завод по переработке мескопродуктов. Вся промплощадка была заставлена системами промышленной семьи, и сведение об утечках. Согласно приказу развития на участках с органическими загрязнениями возводить объекты запрещено. В некоторых местах, по данным э, Волгобиология, мест изгрядения стоят 40 метров. Но жителей новостроек это не смущает. Очередь на квартиры 5 тысяч человек. Жилье эконом-класса. Стоимость квадратного метра 50 тысяч рублей. Квартира-студия площадью всего 17 квадратов. Обходится молодой семье меньше чем в миллион. Ольга Бондаренко приобрела здесь жилье почти три месяца назад и каждый день гуляет во дворе с дочерью Василисой. Я знаю, когда экология плохая, как организм на реагирует. Нет, однозначно скажу, что здесь ничего подобного не испытали. Через четыре года в эксплуатацию должны сдать последний дом антикризисной серии. Но Росприроднадзор и экологи настаивают, загрязненные территории необходимо срочно рекультивировать. Виталий Калугин, Александр Панюк Андрей Шарин, НТВ. Нижний нос. Когда ...ко всему. Мощный. Митубиши надежно. Мощное предложение. Митубиша Утанда 2,4, вот и не 2,0. Дамы и господа, добро пожаловать Зайти с теплом этой зимой. Пакет теплой опции доступен для базовой комплектации автомобили Это невозможно пропустить. Только 6 дней. 30 октября по 4 января. видео Успей купить. машина за 6 килограммов. тысяч рублей всего 12 990. Нам не все равно. Триколор ТВ по-прежнему доступен каждому. Все эти мужчины очень любят смотреть а Триколор ТВ очень любит кино, показывать. Киносервисы Триколор ТВ. Каждый может сделать выбор по своему вкусу и кошельку. Отключи комплект 5.10. Будьте в подарок макет суперкино. на месяц. Триколор ТВ. Стандарт современного телевидения. Подключи. Максим, ну подключи уже. Раньше люди думали, что только избранные способны бросить вызов в связи. Пока Рено Дастер не доказал обратное. Мокрые лапы, сухие ноги. Спортмастер. С удовольствием вместе. Как выглядит идеальное утро? Это утро, в котором мы просыпаем. Годы того времени до наших дней не дошли, а как изменились маршруты. То, что связывает Россию, Россию российские железные дороги. Их прошлое. Эта идея не очень воспринималась настоящая. Вот она, самая новая железная дорога с русской кореей. У самого Черного моря в Сочи. Эти несколько десятков километров новой дороги можно считать главным железнодорожным достижением постсоветской. России. 520. 5 футов, 1520 миллиметров. Ширина первой настоящий железнодорожной магистрали в России. Документальный проект Вадима Румьева. Завтра, сразу после сериала «След Саламандры» на НТВ. сегодня вечером на НТВ. Полгода на завтра Александр Беляевич, здравствуйте. На Дальнем Москве яркое событие. Супер мощный цехон, бушуровщую в Европе, как ураган. Пройдясь по Сибири, добрался и до Якутии, а бруса здесь. Снегопадочный, мол, ветер, влечерий, южный, мокрый снег, проблемы с его налипанием, и чертый, и чертый. В Якутии после 10 в отчетель, на этом поле прибрежные сезоны, просто огурцы с небольшими осадками и нежным ветерком. А на материке на юге 100 без осадков, и от 10-ти теплового в Невосоке до Сунивщики, как и в Южно-Схалю, в 13 мороз Сибирь приходит в себя оставаться у супер-циклона, но на очереди следующий переваливший Урал. Отнесенные остатки между дождей, мокрого снега, шкалит ветер, говорят, не менее. Впрочем, снегом и метельными Сибирь теперь не удивит, особенно вдоль фронтальных разделов. В северной половине зима чувствуется себя вольбой, а вот в южной районе идет теплый воздух, поэтому в Омске на Утеберске Кемерово плюс 8, в Барнауле плюс 10, из-за непогоды в Екатеринбурге плюс 5, а в Норильске 16 морозов, в Краснодаре до 20. Европейскую территорию России ждет очередной циклон, а предыдущие, уйдя за Урал, оставят свои тылы по лужи. Так что осадки ветер сохранятся на севере этого добра побольше снег с дождями, в средней небольшие дожди, почти сентябрьские погоды непонятно, и практически без остатков на небе, местами не туманы и везде заметный ветер. В Европе от трехлот нормы как минимум 5 градусов. Ветрозаводский плюс 7, в Казани плюс 5. Саратовая Арле до 10 тепла, в Австралии до 15, а в Сочи до 20. В Петербурге ночью около 5 тепла, днем плюс 6-8, дожди, не сами небольшие дожди в Москве, ночью тоже плюс 4-6, а днем до 10 тепла. Удачи вам, увидимся. Ваш документ? А, что случилось? Есть вопросы, задаем мы. Да, вы не говорите. Хорошо. Ну что, куда пойдем? Глуби, чего? Иди, пожалуйста. Мне нужно с этим человеком. -то. Зачем вы приехали? Чтобы не договорились. Мне кажется, мы это в Москве договорились. Я разговаривать с тобой больше не буду. Что? Глеб! Глеб! Глеб, отпусти его, пожалуйста, Это не твое дело, дело! Я не хочу, чтобы вы виделись, ясно? Дура! Что ты сможешь сделать? Я ездила в Москву не Семена, а я... я ездила встречаться с другом. Зачем? Долго и неприятная история. Спасибо. потому что в Москве по-другому не выживешь. Спала в ординаторов святого высками, я там и очень боялась, что меня выгонят. Это вс ⁇ Я была красивой, благородной, умной, с хорошей семьей. Мне просто невозможно было не влюбиться. Мне же тогда 18 лет было. Я в твоей жизни не видела ничего. Мне казалось, что я люблю его безумно, что я готова за ним просто на край света пойти. Марина, блин, подожди, я бы не могу с тобой поговорить. Когда же вы раскрыли глаза? у спрашивал меня про своего отца. А нужно было? У отца тоже нет. И у Баренковы, и у Горбина. Да. тебе совсем не интересно, кто он, где он. Я об этом как-то не думала. Знаешь, если бы он снова появился в своей жизни? А где он раньше был? Не знаю, Вадим. Раньше-то было мне совершенно не нужен. Он вдруг он с тобой заинтересовался. А он? Да, и он хочет с тобой встретиться. Я не хочу с ним встречаться. мне это зачем? И поэтому такая грусть. А у меня папа... -то... Саша, одолела Макрутое? Японии, Тоди. Убей любую бытовую технику от 7 тысяч рублей и получи за 10 тысяч рублей на подарочную карту. Ай, слайд, вибирай! Фантастический смартфон! Медиамарт! Понаехали поехали! Да, понакупались! Хиндер представляет! Нежная молочная начинка, неповторимый вкус шоколада и кусочки ясных орехов. Новые маленькие конфетки Хиндер Шокобонс для мамы хочет сделать своего ребенка счастливым каждый день. Киндер Шоколад Киндер в форме контент. Барьеру. Я? Барьеру. Фильтр <свеч> купил. <сквеч> не фильтровала. Новый месяц. Новый фильтр барьер. Барьер, Фильтр для вашей воды. Вот это да. Автоман я такого увидите. И в Японии, тоже. Купи любую бытовую технику от 7 тысяч рублей и получи до 10 тысяч рублей на подарочную карту. Ай, слай, биби, гай! Фантастик, Марк! Миря, Марк! тут. Да, понакупали! Сеньор по я знаю, что вы ищете. Вам нужен совершенный подарок. Семья ваше, это неповторимое. Здесь два, прозрачное, Что-то пусть будет золотой. Зашел из листефа вашего поезда ⁇ Живой квартал на березке 219 108 рассказала ему правду. Правда в том, что ты не можешь запретить не видеть сыном. Я хочу с ним поговорить. Ну, он не хочет. И ты не можешь его достать. Ты не можешь. Слушай, Радоник, если он тебе действительно дорог, оставь его в покое и уезжай ладно? Ладно, ну, э, ну мы с тобой можем. Мне здесь просто посидеть, поговорить, решить все мирным путем. Нет. По-моему, так все ясно. А вот не совсем предложение это касается будущего нашего ребенка я, я действую исключительно в его интересах а, да, ты, ну, ты же можешь проверить <правда> я не знаю тут в премисленном объявлении видел вывеску ресторана яблоя давай а вот это я тебе там будет Угу. Да. Да, Блед. Все в порядке. Сейчас, подожди минутку. Нет. Угу. Рудольф приходил. Я бы не хочу с ним разговаривать, вы тебя в, в комнату. Но есть другая проблема. Рудольф хочет встретиться со мной сегодня вечером. Да? Сколько хорошо, да? А нет. Он тут столько свободен. Там можно интересовать заранее. Я не надо Ну, пожалуйста. В Австрии скончался мой дед. Я сочувствую, но при чем здесь человек? Пока. Посмотри вокруг. Что видел в жизни наш Школа. Школа. Грядно сверху. Обшарные пятиэтажки. сводить его за границу у меня здесь. Показать ему наконец настоящее место. Его да, настоящий здесь, и он вполне доволен. Да, это пока он не видел другого. У меня теперь есть шанс показать ему. Мне не нравится, я знаю. Вы имеете право, пить отцу. вообще есть и... сын. Фриц наш семейный адвокат. Значит, ты... Я просто так взял с собой адвоката. Я не дам разрешения на его свадеб. Пиши, пожалуйста, сейчас я знаю о Рудольфе. Зачем? Хочу кое-что проверить. Сейчас, секунду. Гляд, ну, после того, как он разделить, я ничего не знаю. Давай, сейчас, секунду. Вот. Я действительно очень много знаю о нем, Гляд. Рудольф Брэккин, 1970 -го года рождения. Что то такого у тебя? Мы завтра едем в небо, мы на рыбалку. Да. Мне надо подготовить. Так. но он его плохо разглядел. Он достал машину, походу на Volvo старая 90. Так, это, это все? Он хочет что-то? Да, этого не было ничего. Понял, принял решение. Ты как? Ты в порядке? Ты в порядке? Ой, мой мужик, пап. Я думала, что я не знаю. Это насчетка. Дозовите меня, чтобы чужие с твоей папой. Валентина, 055, Евгений Александров. наш регион, Синяя волева. Только не пропустите. Давай. Мария, а что тебе мама мне рассказала? Ничего. Ну что, совсем ничего? Ну только то, что я тебе был не нужен. Не подожди, это не правда Она хотела тебе сказать. Кто, мама? Она никогда бы так не сделала. Ну, понимаешь, я не тоже был не сладко. На настоящем сноуборд. У меня есть сноуборд. Кататься не будет. Сноуборд вот, тебе вот, подаю. Вот, Оказывается. Вот, вот, вот. Лимова. Почему ты решил, что я преступник? Машина по описанию совпадает и вел себе этот человек со шрама не совсем адекватно.